Субтитры mm -hmm. коллеги! Сегодня в пресс посвящена учебной ставке Национального банка Кыргызской Республики. и об этом поподробнее сегодня расскажу. Официальный представитель Национального банка Карабаева Аида Морзакула, начальник управления денежно-кредитных операций Козубеков Азада Бегович, начальник управления банковского надзора начальник отдела управления надзора за небанковскими организациями Шакиров Тутман Купикович и начальник отдела денежно-кредитной политики экономического управления Назбанка, куда перейти, в отъезде, куда перейти, пожалуйста, салма Старвы, урмато журналистер, с издирды Кыргызской Республики остановил ток-банкнант пресс-конференция сна если мне сахтапкалу Бул то, что вы видите, это что Первичный инфляция динамика Менда, инфляция он торпетен ондон жети январга денгели бир бетен ондон эки пайзга жогорлаган. Энергия, продукция, ларджанам, азыктулуб дүнөлүк ренектеринде, крдаалдан тургташусу, екиминчимейкүнчү, чирмаючүнчү жилден екиминчидиарында инфляциян бир катар, Кархаз Республика пандемия экономика экономика логдигерди лубтү джогорду сактап калуған ненкундук бердем. Екіминг Айл-чарба секторындағы онырш көлемінішіні, жена ишки сурот талаптынышіні байланышты. Экономиканы кризиттену кенгейті дағы ишки сурот талапқа колдо күрсетуді. 2022 жылын жиынтығы бойынша алдын ала қалайық, банк системын кризиттек портфеле 12 бютін 13 -а Ақча жана валютарын ағындағы жағдай ұлыттық банк тарауынан өз оғалында көрілген чаралардың жейін тұғында салаштырмалу Монитардық саясат бойынша, айыл саясат бойынша қауыл алынған тактикалық чешімдер банк секторында үстік ликвидуілік ұлытты үскен шарты қауыл алынған. Люд токпан корн алганчак дэга трукту негзде турат Жаназарыл зарал учурда орто минуту ба труктул кам скалу максатнда читючун тишелю чараларды курорун эскертип кетю зарал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 мы рады приветствовать на пресс-конференции Национального банка, посвященной учетной ставке. 30 января 2023 года правление Национального банка приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 13%. Это решение вступает в силу сегодняшнего дня. Сохранение размера учетной ставки отвечает макроэкономическим условиям страны и отражает политику Национального банка в отношении имеющихся рисков в экономике. Хотелось бы отметить, что проводимый курс денежно-кредитной политики направлен на ограничение проинфляционных факторов в экономике Кыргызской Республики. Теперь подробнее остановимся на предпосылках принятого Национальным банком решения. Динамика инфляции складывается в рамках среднесрочного прогноза, что обуславливает отсутствие необходимости в изменении траектории учетной ставки. Так, годовая инфляция по итогам 2022 года составила 14,7%. В январе на 20 число 2023 года уровень цен повысился на 1,2%. Ожидается, что стабилизация ситуации на глобальных рынках энергоносителей и продуктов питания окажет влияние на замедление инфляции во второй половине 2023 года. При этом дополнительным внутренним источником проинфляционных рисков является анонсированное повышение стоимости ряда администрируемых цен, то есть тарифов. Постпандемийное восстановление экономики в Кыргызской Республике позволило сохранить экономическую активность на высоком уровне. По предварительным данным, по итогам 2022 года прирост реального ВВП составил 7%. Это во многом связано с ростом объема производства в секторах услуг, промышленности, сельского хозяйства и возросшим внутренним спросом. Поддержку внутреннему спросу также оказывает расширение кредитования экономики. По предварительным данным, по итогам 2022 года рост кредитного портфеля банковской системы составил 12,3%. Ситуация на денежном и валютном рынках по результатам предпринятых Национальным банком своевременных мер остается относительно стабильной. Тактические решения монетарной политики Национального банка принимаются в условиях существенного роста и избыточной ликвидности в банковском секторе. Перспективы экономического развития Кыргызской Республики по-прежнему в значительной степени зависят от внешнеэкономических факторов, динамики которых преобладает высокая неопределенность. В этих условиях проинфляционные риски сохраняются. Накопленный эффект от ранее принятых мер в области денежно-кредитной политики позволит смягчить потенциальные риски инфляции. Дальнейшее направление денежно-кредитной политики будет формироваться с учетом влияния вышеуказанных факторов и рисков на экономические процессы в стране. Обращаю внимание на то, что Национальный банк на постоянной основе отслеживают складывающуюся ситуацию как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках, и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Следующее заседание правления Национального банка по рассмотрению вопроса об учетной ставке Национального банка состоится 27 февраля текущего года. на в котором будут рассмотрены все макроэкономические показатели, ситуация на глобальных рынках, и по итогам оценки рисков будет принято решение Национального банка. Спасибо за внимание. Ну, все предпосылки принятия решения Национального банка по учетной ставке мы озвучили. Основным фактором, конечно, является текущая макроэкономическая ситуация, ситуация геополитики, также цены на мировых рынках как продовольствия, так и сырьевых рынках jour сом бизнес к и валюта melanie!!! sup puedo ak Terry até Montano. Но я не много. fort... vos... что вennen тут. Вот я думаю!Sichies. CT边 да ты меня То есть, Другого рода. Был в ней газ, яким март. Март, апрель и Ларнда кризисные карши, тот банк пернича, течмендер, кавала, алган, тот банк пернича, банк пернича, тот банк пернича, тот банк пернича, тот банк по отношению к другим валютам стран да? Так, да. Азубеков Азад, аж кредит башкар мало начальники башка валюта ларга, солуш нормалу, мурасат болсо, размитилин до чего перей, что касается отношения Кыргызского сома к валютам стран торговых партнеров основных, скорее всего, имеется в виду российский рубль, казахские тенге. Также ситуация сохраняется стабильной, учитывая значимую связь между нашими экономиками, с сопредельными экономиками. Динамика обменного курса также остается прежде всего подверженной свободному плаванию, основным макроэкономическим трендам, как Эйдем Разгулна отметила в ходе своего. Доклада темпы экономического роста в прошлом году продемонстрировали достаточно уверенное восстановление. Темпы инфляции в прошлом году и за истекший период этого года также относительно стран торговых партнеров, относительно стран нашего региона сохраняют стабильность. Этим обуславливается также сохранение стабильности в том числе на валютном рынке. Рахмат сообщения о том, что штрафуют нелегальных админщиков. Mm -hmm. Это все известно, связано с дефицитом. Что по этому поводу может сказать Назбанк относительно дефицита доллара в стране и наладили ли Комбанки вот этот канал канала поступления доллара? Я извиняюсь, еще можно добавить? Mm -hmm. да, вот, э, спрашивали... Читатели попросили тоже задать насчет вот этого, что не могут вот непосредственно от Мирбанка получить доллары вот да, а, а, Ситуация с достаточностью инструменты волю на сегодняшний день стабильная. Как вы знаете, наблюдался определенный дефицит на рынке наличных долларов США. Это было связано с введением санкций в отношении стран основных торговых партнеров. И те каналы поставки, которые были налажены у коммерческих банков до весны 2022 года, то есть они были нарушены. То есть логистика была нарушена. Потребовалось определенное время на то, чтобы коммерческие банки наладили новые... Канала поставок, и поэтому определенный дефицит наблюдался. Но на сегодняшний день, вы знаете, что с 13 января принято постановление Кабинета министров о введении запрета на вывоз иностранной валюты, в частности, долларов США за пределы Кыргызской республики, то есть для Резидентов Кыргызской республики свыше 10 тысяч долларов, вывозить запрещено в отношении нерезидентов 5 тысяч долларов США. То есть, если резидент или нерезидент намеревается вывести сумму, превышающую установленного порога, то должен оплатить 10%, сбор, 10 сбор. В настоящий момент да, мы наблюдаем на ежедневной основе, мониторим ситуацию на валютном рынке, за деятельностью коммерческих банков, не банковских организаций, в частности обменных бюро. На сегодняшний день наличные иностранной валюты в банковской системе достаточно. Порядка более 600 миллионов долларов США сейчас в системе находится, из них порядка 40% это в наличном виде. Здесь вот сидят мои коллеги которые непосредственно осуществляют надзор как за деятельностью банков, как и за деятельностью обменных бюро. И мы, вы, наверное, тоже вот видите из наших новостей, которые мы публикуем на официальном сайте о применяемых мерах национальным банком, накладываются штрафы в отношении тех лиц, которые нарушают законодательство при очке валютных операций бывают и случаи отзыва лицензии, то есть мы постоянно эту работу ведем. И хотелось бы пользуясь пользу случаем обратиться, если столкнулись с таким фактором, фактом, когда отказывают в продаже иностранной валюты или продают по курсу отличному от курса, указанного на табло, тогда вы можете информировать Национальный банк по телефонам общественной приемной, по WhatsApp-каналу Телефон WhatsApp-канала 89 400, и телефон общественной приемной 610486. То есть мы, естественно, рассмотрим, если выяснится действительно нарушение законодательства, то соответствующие меры будут приняты. В этом году в Украине в Украине болгон дефицит, в болгон Пизен, валютаны в жолдору Булгон, басан, Баланс, коммерцил в банктер, в Канал Дарде, ачогаджина, логистика, локпарда, несчастный, несчастный, несчастный, несчастный, Министрель кабинете чет только Киргизстан 1000 когда люк сумма дары акше доллара он поедет в да на тайне, на тулине, на тулине, на сугире. В любом случае, в молтух банке, в банктардын рынке, жана торговой банке, в торговой банке, в торговой мы замужу за Чулберилигин вахтарда детьчту чараларды гуруд. Бюгун күндө накталай накталай турдюгү акшы доллары коммерсийлек банктаражин ахчал мартуберлерунда детьчтү. Ашкак сэтканды? Кандай тирбет осколду? Су сатпа ломи күнчүлүгү бар. Бирок ушол эле учурда икери биз инчарандар кандай тирбешмдегүрүнүшкө туш болсо мисалы. Саткпайроу, Пджиул, Васу, Тактада, курстан, Люгон, Курс там Айр Маланга, Курсменен Снуштагам, Васу, Лутокбанка, Карлсан Старболот, Песен, Канал 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, малымат 0, 0, 0, 0, банк, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, чаралар көріндед. Когда-нибудь в какой болот бюро блужде, берегите что-нибудь, банк тардендаге, например, только баночка, к чьей к чьей к там кассалары что к тебе легенда, что на тот день, когда я думала, когда я беру зарань ирису, сумма была но болот. Но Национальный банк проводит интервенции не для того, чтобы заработать, поэтому прибыль Национального банка за 2002 год предварительно составила порядка 9 миллиардов, то есть точную сумму мы можем уже озвучить после подтверждения внешним аудиторам. Интервенции в 2022 году национальный банк то есть продал на интервенциях национального банка 486 миллионов долларов США. И в то же время были обратные интервенции, то есть интервенции по покупке долларов США. 190 миллионов долларов США было куплено национальным банком, поскольку предложение превышало спрос. То есть вы знаете, что интервенции национального банка проводите для сглаживание резких скачков для сглаживания резких скачков курса валюты поэтому национальный банк проводит интервенции как по продаже так и по покупке долларов сша и чистая продажа на интервенциях составила 295 целых миллионов долларов сша 295 целых 80 то есть 295 миллионов 760 тысяч, если быть точнее, миллионов uh, тысяч долларов США. Uh -huh. Еще вопросы, коллеги. Uh -huh. Ну, если тогда вопросов нет, да, на этом uh -huh. мы завершим uh -huh. нашу конференцию. Спасибо вам большое. Всем спасибо за участие. Спасибо. Uh -huh. Спасибо.